Привет, друзья! Любая работа в программе PayDesign начинается с определения размера пялец, который по сути является также рабочим полем. В программе PayDesign этот размер никак не ограничивает ваш размах мышкой при создании дизайнов. Вы можете располагать объекты везде. Он лишь маякует вам, чтобы вы не вышли за пределы допустимого, создавая свою нетленку. То есть не вылезали за рабочее поле. Если вы планируете вышивать дизайн в пяльцах 100 на 100, то имеет смысл установить соответствующее поле вышивки. Размер пялец в программе устанавливается в меню «Файл», «Параметры страницы рисунок». В этом окне вы выбираете свой тип оборудования, бытовой или серии PR. И дальше в списках вы найдете все имеющиеся пяльца к машинам бразер. Звездочкой отмечены переставные пяльцы. Вы также сможете создать собственные пользовательские пяльца. Например, если вам поступил заказ, сделать дизайн для вышивальной вашей машины другого производителя. И в списке доступных пялец ничего подобного нет. После того, как вы добавите пользовательские пяльцы, они появятся в списке. Если вы решили создать дизайн, превышающий размер ваших пялец, к примеру, вам нужно вышить полотно поединок пересвета, с чего в натуральную величину, а размер пялец вашей вышивальной машины всего лишь 200 на 300, то в этом случае имеет смысл выбрать настраиваемый размер пялец. А после указания поля вышивки, и имеющихся у вас пялец, например, 200 на 300, программа добавит дополнительную сетку, которая будет ориентиром и покажет вам, где будет происходить деление дизайна при сохранении файла машины вышивки. Ну вот, пожалуй, все по размере поля вышивки и пяльцах в программе дизайн.